Снимай, смотри. Военторг. индивидуальное рацион питания. Это какой-то пиздец, блядь, посмотри. Срок годности пятнадцатый год. Пятнадцатый, блядь, ты понимаешь, куда бросили этих пацанов. Так, подними на них, смотри. Пятнадцатый год, блядь. Что там, блядь, что-то не думали, что это хуйня какая-то. Хуёнка, короче, блядь, Просроченные пайки Вот ваши, смотрите На меня поднимай Не поднимай вкусно, такое Российские солдаты, блядь, обращаюсь к вам Вам и, наверное, вашим матерям Какими надо быть дебилами вашим генералам, блять, Снабжать свою армию просроченными пайками Сейчас февраль 22 -го года Вы в Украине Вы погибаете в Украине непонятно за что И вас еще, блять, снабжают Вот этими, сука, просроченными пайками Матери российские, заберите своих детей отсюда, пока мы их не побили тут всех, блин. Пока они не сгнили тут всех. Мало того, что будут убиты, еще будут обоссанные лежать тут. Просроченные пойти блядь, 15 -го года. Вы понимаете, насколько, что они им дают? Как они вообще, они не думают о ваших детях вообще нихуя. Фух. Слава Украине героям, слава. Путин, хуйло, блядь. Ребята, идите домой. Вас тут не ждали, мы вас не просили к нам идти. Матери, заберите своих детей обратно в Россию.